Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюлс. Сегодня урок номер 52, его тема Future Perfect, то есть будущее, совершенное время. Следует отметить, что будущее, совершенное время, раз будущее, значит оно формируется при помощи элемента Will, это первую очередь. Независимо от того, какое предложение утвердительное, отрицательное или вопросительное, всегда должен присутствовать элемент will. Второе. В перфекте всегда используется, независимо от того, это настоящее, прошедшее или будущее время, используется глагол have. Глагол have. И также... Значит, глагол, если он правильный, то в прошедшем времени к нему добавляется окончание "-иди", Или, если глагол неправильный, то к нему добавляется из таблицы третья форма глагола. Three form webs. Глагол web. Глагол web. Дорогие друзья, в этом формате мы видим, что девушка моет посуду. Ну, буквально здесь написано. Моя сестра моет тарелки каждый день. Какое это предложение? Это предложение утвердительное. Это настоящее время. Мы можем сказать по-другому. Моя сестра моей тарелки через день. Моя сестра моей тарелки каждый месяц. Моя сестра моей тарелки по пятницам. «Моя сестра не моет тарелки каждый день». Мы все что, хочем, все, что хотим, то и можем сказать. Но самое главное, чтобы мы понимали, что это предложение настоящего времени – это факт, это то, что происходит, это обычное предложение. Никаких сложностей это не представляет. Но если мы хотим сказать, что «Моя сестра моет тарелки весь день», в течение дня – то есть весь период имеется продолжительность какая-то весь день значит над этим надо подумать это уже будет знаете, континьюз его надо правильно сказать поэтому мы разберемся в следующих форматах как именно необходимо обращаться с временем, которое называется континьюз который имеет продолжительность дорогие друзья здесь мы видим, что это же самая сестра моет тарелки но предложения составлены по-разному моя сестра мыла тарелки это сказано в прошедшем времени моя сестра помыла тарелки к какому-то времени моя сестра помыла к настоящему времени и моя сестра помоет тарелки к какому-то времени и вот давайте посмотрим как мы например скажем, моя сестра мыла или помыла тарелки это не имеет значения это предложение какое моя сестра мыла тарелки моя сестра помыла тарелки это о чем-нибудь говорит ну, говорит только, наверное, об одном что это прошедшее время но если прошедшее время, то это еще не, не все потому что э, это очень трудно значит э, что-то придумать, чтобы думать, что это совершенное время. Или э, это время э, значит continuous. Э, длительное время. Мы просто здесь видим, что моя сестра помыла тарелки. Или мыла тарелки. И как мы скажем по-английски. My sister washed. My sister washed. The plates. Моя сестра помыла тарелки. Это время прошедшее. Э, глагол to wash. В прошедшем времени глагол правильный. Добавляем окончание и И будет sister wat sister wat. Вот и все. Это прошедшее время. Теперь давайте внимательно посмотрим. Второе предложение. Моя сестра помыла к 10 часам. Это уже говорится в результате. Здесь тоже результат есть. Помыла. Но здесь он отличается от этого предложения первый, что здесь есть время к если только к это значит перфект а если есть перфект, то значит надо употреблять глагол have но дело в том, что сестра помыла это прошедшее время, может вчера может позавчера, но она помыла к 10. by ten o'clock к десяти часам значит мы должны сказать в прошедшем времени что был глагол have а это had и так получится. Моя сестра помыла. My sister had washed by 10 o'clock. Или by 10 AM. By 10 AM. Это AM это с утра. PM это с обеда. Если время такое, там два часа после обеда. Мы говорим to. A. M. Если к 3 часам после обеда будет by 3 e, p.m. А если до обеда, значит, будет значит, by e, там, 10 a.m. К 10 утра. Чем э, характерно э, еще... Давайте рассмотрим третье предложение. Моя сестра помыла тарелки. И видим, что здесь глагол «has» стоит. «Has» в настоящем времени. «Вошит» – он везде «вошит». Видите, везде «вошит». Это говорит, что это результат. Здесь результат – это простое, прошедшее предложение. В прошедшем времени предложение. «Моя сестра помыла». «Вошит» – тарелки. А здесь помыла моя сестра. «К» – к десяти. Все, перфект. Раз в прошедшее время будет «хэдвошит». А здесь что здесь за время такое? Has washed. Настоящее время. Как понять? Это тоже перфект. Настоящее время. Видите? Настоящее время. Чем он отличается от прошедшего? В прошедшем had было, а в настоящем had. Has. А что значит has? Когда мы зашли к своей сестре, видим, что она все, помыла все тарелки, вытирает подслица. лица, она оправит сказать. I значит, have washed. А мы вправе сказать, моя сестра хэсвошит. Моя сестра помыла тарелки. Это в настоящем времени. Мы к ней зашли и видим, все, у нее стопка стоит, тарелки помыты, результат есть, значит, перфект. И самое главное, перфект везде, там, где сказано к, к какому-то времени. прошедшем. бай, вот здесь было бай, 10 a.m. эм, к десяти. А здесь то вроде времени нету, но оно есть, потому что мы зашли к ней и видим, что она помыла. Это настоящее время. Мы же в настоящем времени не скажем. Мы зашли к ней. Зачем на время? Мы видим, она помыла. Все. Это вот именно чем отличается перфект настоящего времени, что в нем всегда глагол стоит has или have в настоящем времени, а washed помыто говорит о том, что результат это это помыто, это преобразованный глагол с окончанием иди говорящим, что это есть результат, то есть перфект. У моей сестры помыто. Ну а в будущем будет, как вот этот урок сегодняшний. Моя сестра помоет тарелки к обеду. Чувствуете? Моя сестра помоет тарелки к обеду. Значит, это перфект, потому что есть время указано, к которому, к приезду кого-то. К обеду, к трем э, часам. Это все, значит, будет перфект. Потому что работа будет сделана к какому-то моменту. Итак, сестра моя помоет тарелке. Как будет это будущее время? Значит, элемент will должен быть. My sister will wash washed. Моя сестра помоет тарелки. By dinner. К обеду. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, здесь мы видим петух и вокруг него курицы. Вот перед нами предложение. Давайте их попробуем разобрать. Итак, первое предложение. Петух будет звать куриц. Предложение какое время? Будет звать куриц. Будущее время. Простое предложение. Потому что не сказано, что петух там в будущем времени позовет куриц к какому-то времени нет нет значит это не перфект значит это простое значит будет оно как кук это петух Will кол петух будет звать кого куриц hands курицы петух второе позвал куриц или звал куриц какое предложение позвал или звал время прошедшее. простое предложение простое почему если бы мы сказали, что петух звал куриц целый день, да, это было бы continuous. Или если петух позвал куриц к какому-то времени, или к обеду, да, это был бы перфект. А раз просто петух звал куриц, ну, может вчера, может позавчера, неизвестно. Хотя время прошедшее. Мы просто переводим. Cook, call it, hands. Петух позвал куриц. Петух звал куриц. Это может быть и результат. Но этот результат ни к чему не обязывает. Это простое предложение. Факт. А вот здесь смотрите. Петух позвал куриц к 10. А.М. утра. Все. К 10 позвал куриц. Результат есть. Такой же, как вот здесь. Результат есть. Но здесь время есть. Вот и вся разница. К 10. Все а раз позвал куриц в прошедшее время значит, раз это перфект значит head будет глагол cook head called by э, 10 am петух позвал куриц head called а в настоящем времени как будет? это когда мы будем видеть перед собой и петуха и куриц и видим, что он позвал их на наших глазах к этому моменту вот здесь смотрите Петух позвал куриц. Cook has called the hands. Это в настоящее время. Это перед нами все, Мы видим. Cook has called. В настоящее время. Вот этим английский отличается от нашего. И мы, если говорим, петух позвал куриц, у нас это прошедшее время. И в контексте мы начинаем понимать. Хотя это было недавно. В же вот здесь Cook had это петух звал куриц к десяти, а зех тоже перфект. Но петух на наших глазах позвал куриц, и мы вставляем глагол has. Это значит, что это вот прямо сейчас происходит. Позвал куриц. Cook has called. Мы вышли с магазина. Я уже говорил. Значит, я не должен сказать, я купил айбот потому что мне никто не поверит. Скажи, ты что вчера купил, позавчера или месяц назад что-то скрывал значит я должен сказать I have, я имею купленным а здесь петух имеет позванным has called в настоящем времени петух позвал куриц это перфект настоящего времени а петух позовет куриц к обеду к 11 часам и так далее а опять перфект будет значит глагол have должен быть, но в будущем времени Поэтому оно и будет так. Cook will, have cold by dinner к обеду. Дорогие друзья, поработаем в этом формате с этим Мартином. Этого обезьяна. Итак, шимпанзе. Итак, как сказать, Мартин думает? Он думает. Ну, обычное предложение. В настоящее время утвердительное предложение. Значит, он, она, оно к глаголу думает сын прибавляется с monkey синкс обезьянка думает дальше мартин думал подумал, предложение какое время прошедшее мартин думал простое, не думал же весь целый день и не думал с двух до трех а просто он думал, подумал обычное предложение факт то есть это простое предложение. Значит, должно быть э, местоимение, должно быть, или как зовут кого-то, и глагол в прошедшем времени. И будет простое предложение. Манки сот. Обезьяна думала. Или Мартин думал. Мартин сот. Все, простое предложение. Два слова всего. Дальше смотрим. Мартин подумал. Мартин придумал. И смотрим, что здесь написано has. А если это has, это настоящее время. То есть мы видим на наших глаза, глазах, что Мартин что-то придумал. Ну, может быть, он встал, дал повод какой-то. Все, имеется результат. Он подумал к этому времени, когда мы на него посмотрели и увидели. Это настоящее время э, в перфекте. Monkey has сот У Мартына подумано. Имеется подуманным. У Мартына имеется подуманным. Это в настоящем времени. Как скажем в прошедшем времени? Значит, чтобы сказать в прошедшем времени, надо сказать, что Мартин подумал к. А глагол had должен быть в прошедшем времени. Вот и здесь предложение вот такое. Мартин придумал к обеду. Monkey had сот By, the, by dinner вот и все, прошедшее, перфект Мартин придумал к обеду, придумал прошедшее время вот. значит, значит, глагол have, прошедшее времени had, сот. вот и все а как сказать, Мартин придумает это будущее время значит, элемент will должен быть придумает, значит, сын должен быть, глагол сын не меняется и глагол have должен быть обязательно will, have и think вот и все Итак, как будет Мартин придумает к обеду monkey will have sought by dinner by dinner буквально have это иметь Сот придумано. Мартин будет иметь придуманным к обеду, может завтра, может послезавтра. Но самое главное к обеду, а значит это совершенно время. Если совершенное время перфект, значит надо, чтобы был глагол have в будущем времени. Вот оно есть. Will have. А думать сот, это вот берется э, третья форма глагола. Глагол sync думать неправильный. Но вторая форма и третья форма этого глагола совпадают. Сот и третья форма тоже сот. Дорогие друзья, вот смотрите на эти предложения Заяц убежал Заяц убежал Заяц убежал вчера к 9 часам И заяц бежит завтра Это предложение, вот особенно вот это Заяц бежал И заяц убежал Практически одинаковый. Но какая между ними разница? Ведь написанные они одинаково Заяц убежал Заяц убежал. Но смотрите здесь, что написано. Хэс. Видите? Хэс. А здесь просто значит Хэ, Рам, away. Здесь простое время. Прошедшее время. Заяц убежал. Хэ, Рам, away. Заяц буквально убежал прочь. Ну, это когда мы кому-то что-то рассказываем, что может история, может еще что-то, и мы говорим, что заяц убежал прочь. Ну, Сбежал он. Это прошедший время. А вот представьте себе такую картину. Как сказать, вот заяц у нас, мы его поймали, держали за уши, в петлю попал, и вырвался, сбежал. Мы же не скажем, что he ran away, потому что это и сейчас произошло. А вот о том, что это сейчас произошло, имеется результат, вот оно, что говорит. He has, has Run away Run away глагол, глагол run глагол run, Он не меняется нигде Глагол неправильный И у него все три формы одинаковые Run, run, run То есть все совпадает Но для того, чтобы сказать Что это произошло все на наших глазах Вот сейчас вот Заяц вырвался сбежал Мы должны сказать Has, заяц, has run away Сбежал прочь вот что такое настоящий перфект на наших глазах он убежал смотри he has run away. заяц сбежал в настоящем времени а вот здесь заяц тоже результат вчера к 9 часам здесь к этому моменту в настоящем вот смотри заяц убежал это в настоящем времени когда мы видим что он сбежал уже не история это, а на наших глазах мы не должны сказать, когда мы видим, что заяц на наших глазах сбежал, мы не должны говорить «He run away». Это в прошедшем времени. А мы должны сказать «Заяц сбежал!» Вот и все. Прямо на глазах наших. А здесь мы тоже историю расскажем, что заяц вчера сбежал к 9 часам. Или около 9. Ну, к какому-то времени. Или перед нашим приходом. Или к 9 часам. вот и Или... До нашего ухода. Главное, что к какому-то времени в прошедшем времени. Поэтому это прошедшее время. И здесь перфект тоже. Итак, как бы заяц сбежал вчера к 9 часам. Hair run away by 9pm. В ну, 9 после обеда. Как же мы скажем, заяц сбежит завтра к 11. Но если к 11 сбежит, значит это будет перфект. В будущем времени. Значит, что нужно? Элемент will. И глагол have должен быть. И сбежит run, который не меняется. Основной глагол. Итак, как будет? Заяц сбежит завтра к 11. Here will have run away by 11. Будущее перфект. Perfect, perfect это когда имеется глагол have и, ну, и безусловно элемент will. Но главное не путать вот это. Заяц убежал, и заяц убежал. Это простое прошедшее, вот это первое. Заяц убежал, простое прошедшее. А э, когда мы рассказываем, что вот мы вчера поймали заяца, он, он у нас был, и он у нас сбежал. Просто хе here, here, run away, он сбежал. А если на наших глазах это все происходит, я кричу, here! Has run away. Заяц убежал. Это настоящее время. Потому что глагол has это настоящее время. Он заяц. Run away сбежал. Вот и все. А теперь, дорогие, дорогие друзья, подумайте сами. Посмотрите внимательно предложение. Первое предложение. Лиса поймала. Лиса поймала, это может быть простое. Прошедшее время. Вот. здесь тоже леса поймала но здесь написано, смотри, видишь смотри, видишь здесь просто мы рассказываем что-то что, что когда-то, может вчера, может позавчера вот куму или соседу рассказываем лиса поймала зайца там или мышь простое прошедшее предложение лиса фокс ловите Кетч. Кетч. а прошедшее время код кот. Значит, будет что? Фокс, кот. Фок. Фокс, кот. Лиса поймала. Здесь видим, что лиса поймала к одиннадцати Значит, к... Это значит, будет перфект. К 11 это перфект. А какое время? Поймала. Прошедший. Кот. Бай, eleven Fox. но поймала к 11 значит глагол должен быть hell в каком времени? и раз она поймала прошедшем? А значит head и как будет? фокс поймала но мы знаем раз к 11 значит должен быть глагол head head поймала Could. к 11 by 11 и все это перфект, потому что к 11 поймала прошедшее время а теперь смотрите такую картину, лиса поймала смотри, видишь все, это к этому моменту не написано время, но знать надо раз лиса поймала на наших глазах это к этому моменту, все значит это перфект, глагол have должен быть а раз лиса значит has и как будет, Лиса. смотри лиса поймала, лук Смотри, лиса. Фукс. В настоящее время. Перфект. Хес. Поймала. Кот. Вот и все. Фокс. Хэс. Кот. Миш, маус. Лиса поймает. Время какое? Будущее. Элемент вил должен быть? Обязательно. Поймает. Простое предложение. Если было написано леса поймает к на ну, был бы перфект будущего времени. Надо было бы will и глагол have, вот и глагол поймает. А здесь просто леса поймает. Что будет? Fox will catch. Глагол не будет меняться. Просто будущее предложение простое. леса поймает. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, давайте еще раз подумаем. Как сказать, маленький мальчик оденет форму к одиннадцати. Завтра. Но главное нам сказать, э, мальчик э, оденется к одиннадцати. Время какое? Будущее. Значит, должен быть элемент вин. Ну и как, скажем, Маленький мальчик 11, оденется к одиннадцати. Little boy. Оденется, значит, это время будущее. Will. Дальше. Раз перфект к одиннадцати. Будущее время, значит, будет как. Little boy. Will. Perfect. Have. Will have оденется а как? put on put on by eleven вот и все кстати глагол put так же, как глагол cut put, put, put все три формы одинаковые поэтому вообще никаких проблем, проблем нет а так, если был бы другой глагол неправильный надо было бы брать третью форму глагола или если бы глагол правильный прибавлять в окончание id глаголу put но put, глагол стандартный он не меняется не меняет свою форму put, put, put Итак, мальчик оденет форму маленький, как мы скажем little boy will have put on вот и все дорогие друзья давайте подытожим наш урок кратко что необходимо сказать самое главное и самое первое? То, что перфект может быть настоящим, прошедшим и будущим времени. В перфекте надо помнить, что это что-то сделано к какому-то времени. Если в прошедшем времени что-то сделано к какому-то времени, или в будущем времени будет, будет сделано к какому-то времени, или в настоящем времени что-то сделано к этому моменту. Например, я вышел из, вышел из магазина и купил эту ручку. Значит, I have bought. У меня куплено. Если я завтра куплю, значит, я должен сказать не просто я завтра куплю, а к, к, к какому-то времени. I will have bought. У меня будет куплено завтра. К одиннадцати. Все, это будет перфект. Если к 11 не будет там стоять, никакого перфекта не будет. И хеп туда осовать не надо. Потому что нет к 11. Также в прошедшем времени перфект когда будет? Когда что-то было сделано. У меня было вчера куплено к 11 часам. Все. Значит, как будет? I had куплено бот. Вот и все. У меня куплено I had бот. I had bought У меня куплено вчера Но к 11 часам Или к 10 часам Тогда будет had А если просто у меня Я вчера купил Ну это будет I had I, I, I bought Я купил ручку вчера I bought a pen. Все, это простое предложение Но если только купил к 10 Или к обеду Или к твоему приходу Или к приезду Буша вчера купил Все, I had вот вот и все